Всем привет! Это продолжение прохождения It Takes 2. Всем привет! Сразу в бой? Да, в прошлый раз вот мы победили этого. Кальмара злого. Да, кальмара. Камара, камара. Сминога, если быть точнее. Ааа, -а -а тяжело! Давай, давай, <связать> Очень палец болит. Вот. А так, вот сверху вниз не тяжело. Да мы едем? Не будочки. Ah, вот. Что происходит? <nineteen nineteen whooshing> Где мы? Что за ножи? Коди, ты зачем такое сделаешь? Ну well, прикольно же. Очень прикольно. <titanium> Там монеты, блин. Монеты, скелеты. Шарики. Так, и ah, что? что такое? Что случилось? Quick, УUh, цирк. цирк Я еще не поняла тоже. Сейчас узнаем. А почему говорит о загрузка? А можно нам почитать, что говорят? Мы тут не англичане сидим? Не проют читать О! Господи, что за стромный фигня? Так, окей... что Rose uh, gave the elephant a crown, you know, a queen's crown. So Rose made the elephant into a queen? Like Camilla. Mm-hmm. Какой мяч? Я тут уже не поняла. Там же много мячей было. Какой из них? Давай, взорвем этот шар. Ну давай. А что? это? Не, такой уж он зубки. А, это просто шарик? А, ну хотя клоун. Чё? Ну Ну кто-то боится клоуну, хоть для них э, жутко. И чё? А чё делать? Так, ну вот у меня а -а -а. кнопка, наверное, ну, думаю, на ходу мяч. Как -то, как -то, как -то. А, ну, вот, а, а ну так давай жутко. И... Как я должен успеть? А мы вместе можем? А, там вон под тебя еще. А, давай я вправо, чтоб ты успела. Давай. Так. Стой, стой, стой! Да. Все нормально. Да. Успели? Эээ... Капу. Капуста. Что? Кнопка, кнопка. Никуда. куда? Ну, видимо, сюда. Так, опять какая то кнопка. А, стой, смотри, мне, наверное, так, надо. Нажал. Выплюнул. Так, а зачем так а, рано, то да, я даже еще не встал не понять. <сípro> <сípro> давай. А вот, а ты потом на следующую встанешь, смотри. Иди ты а, вставай на следующую. Ну ты ч там, забраться так, не можешь? на месте? Давай. Так. Так, и ч? И куда? А, вот. все, Ой, офигеть. смотри, какой тюлень! лень! Или кто это? Может, как котик? А по нему можно ударить? Нет. Живи нельзя. Так, и чё дальше? Ну да, проверим. Давай. <сёк> Эй, куда? Они их это... Опа. Я не успеваю. А, все, я наверху. <сёк> <сёк> я уже тоже рядышком. Подожди меня. Так, тут какие-то шарики. Ч? Чё... Ой, а что случилось? А чё я полетел-то? А, ты тоже полетела? Я... Подожди, я даже не прицелилась! Я тебя... я тобой должен выпрыгнуть. Подожди, сейчас. А как сесть-то? А. А, ну давай я. Скажешь, как стрелять? А, ну давай. Мне кажется, она повыше чуть. Ну давай, давай. А сейчас закрылась, подожди, сейчас откроется. Все, поехали. Давай. Ещё повыше, лучше. я же говорила. Давай. Вот так вот прям. Давай. Давай, Ох, Ох идеально. идеально, да, прям в серединку. Так, так что так, вперед, давай ближний вот давай. этот. Давай. Давай. Не! Ты <смех> бегу! <смех> Потолок. Сейчас. Сейчас он спустится и кинешь. Давай. Давай. Опять низко. Давай, когда он из низа вверх поднимается. Думаешь? <кх> <кх> да. А, вот давай. Давай. <кх> <кх> <к> да что ж такое? Что-то мы это сегодня. что то тяжело дают. Давай, да? давай. Давай. Да блин! <смех> давай ты, иди ты, я отбой помню. Скажь, когда. Да я не сказал же! <смех> Мне показалось! <смех>, что идеально получится. Сейчас подожди. Давай. О! Видела как? Вот, зато Креп. что, А туда хочешь? Хочу. Давай. А, а как туда попасть? В объезд, наверное, вот вход. Давай. Давай. Нет! <свят> ну ты была близка. Я хочу попасть. Давай. Ага. Даааа, идеально. То есть со второй попыточки. Я молодец. А, шарик дальше, да? А, мы куда? А, нам куда? А, вот А, смотри. вот у нас тут. Это фигня. Это колесо одобрения. Обордение. Мы нетерпеливы. Так и чё? Ну кнопочка. Оп. Так тут какое-то колесо, смотри. А давай. О нет. А, а да? Чего? Я что даже не поняла. А давай поехали. А че, мне ничего не надо делать? А, все, понял. Нет, нет, нет, нормально, нет. Нормально-нормально. Нет, нет, нет. Так. Да. А че, от меня чуть-чуть зависит, нет? От меня только мячик? Да. А, все, окей. Стой, да в смысле? Чё так, она когда она падает вперед, надо больше mm -hmm. давать госту. А, да? Да. Так, у меня всё неплохо. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да это не так, как да просто, а она назад падает, а. потому что мы наверх поднимаемся. Ну я понимаю, но я держу мячик. Давай чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть осталось, нет! Okay. Нормально, нормально. Немного, немного. Давай. Ок. Всё. Ничего вот себе с тобой не Так, окей, и чё? О, я могу раскачиваться, смотри. Так. Не, а ты мячик-то мне дай в руки. Блин. Реально? Да. Ну давай пока туда пойду тогда. Да нет, ну... Давай я тебе дам мячик в руки. Мне понравилось прыгать по этим шарикам. Давай. А, а как, а где он? Ну, он как-то должен плюнуть клоун. А, он с ногтой. А, он с ногтой. Так, да. Я что, тебе реально кинуть его должен? Видимо. Так, ну, давай Блин, прикольно, мы побудем его. Смотри, как я держусь. В роли черпачей. Замплуа. В роли черпачей побудем. Ой, смотри. Так, давай. Сейчас. А на какую мне кнопочку взять? Пока не знаю. Мы в одинак. Так, давай. Нам надо вот вперед, назад, вперед. Так. Назад. И, И вот. И давай сейчас. Поп... Лови. Ортей. <смех> да вот. ты подожди еще. Мне еще попасть надо. Давай, пойдешь, я тебе в тебя верю. Ты так меня веришь? Ну конечно. Пок, чпуд. И мы внутри. Вот и все. Раз, два, три, четыре. И И куда дальше? Ой, я могу с ним прыгать. Нам по шарикам? Прикольно да. по шарикам, да, придать? Я упал. А ты? Да, очень классно. Был. А я упал из него. Я упал? Смысле? Почему а он сорвался? Ты, ты такой тяжелый. Ничего не тяжелый. Так смотри, надо попасть, да? Да. Так, давай, давай, давай, давай, давай. Натягиваем пакет на А, мост держал. Да. Она же нам сказала. Ха-да? Да, отлично! Да, Блин, Да, отлично! Да, отлично! Да, отлично! Да, отлично! А, Откуда? на тележке да, надо. Да, да, да. А где она? А, вот. ну. Давай, я готов. Все, поехали. Погнали. Она откроется, ага. Было бы странно, если бы ни не, да. не открылась. Ой, опять! Давай, давай. Давай, давай, давай, давай. О, нормально. Мой вот палец. Купите у У меня жестко болит палец. Да. Угу. И кейс от таких Я нормально Ну, можно не лагать И у тебя штаны все, смотри Застопанные да, да? Да ну классно Дизайнерские Да вообще классно <свеч> <свеч> <свеч> Ну нормально, мы залетели Да мы Так, а это что такое? Не знаю У Коди like <свеч> <свеч> опять нам наврал, короче, ребята Да? Как обычно, что? О, как она близко! Так, окей. И чё, куда? Ну... Вот, на... смотри, тут тип какой-то. Ну, житель. Тут лошадки. Ну, вот нам. О! О, так тут целый город, смотри! О, пирог! Эппи-бёрз-дэй! Ой! Зачем ты... Они так расстроились, слышала? Я тоже куплю. Нате! Вот вам ваш пирог! Никто не поедет. Смотри, не... смотри, они все грустные. Ну все, давай не будем больше. Они плачут. Он ну, довел? Довел до слез доволен. Нет, Ой, смотри, доволен. смотри, какая ты игра. Ой, где? можно было. Стой, стой, стой! Я хочу сесть! Я тоже хочу сесть, а ты где? Изменить угол обзора. Ой, смотри! От первого лица. А как? Я тоже хочу сесть. Где ты? Я не знаю, я просто а сел. Вот. А как к тебе попасть? Я тоже mm. хочу поездить. Да где ты, блин? где ты? А ты где? А вон, я бегу за тобой. Тюх-тюх! Как ты можешь пострелять? Ты же могу... А вон ты, вон ты. Тюк -тюк -тюк. Догоняю. Тюк -тюк -тюк. А вон ты, вон ты, блин. А ускориться? Тюк -тюк. А можно А я не могу сесть? Вон. А, вот. Мы при... приехали. Вон смотри, тут можно сюда вот. Куда? Ну я тоже хочу к тебе. Я могу погудеть. Ну как Я тоже хочу погудеть. Едем. А что там еще такое прикольное? Ой, а где я, ой? Чего прикольно. А, нам что-то сделать надо. Подожди, там была какая-то игра. Где, где, где? Вон, смотри, там монитор такой большой, нет, э, а, для да. дарца Давай, да. Давай поиграем. Давай. Блин, такой прикольный городочек, только все. Давай. Так, зовите птицу, чтобы она запьела. Зазовите? делать? Не, не знаю, сейчас. Звезда пивунья. Ч? А. Да. Так, вроде пока не сложно. Ну это пока. Как мы с тобой ноздрям ноздрю. Сглазил, блин. Сглазил, правда. Там в конце что-то сложно прям. Я опять проиграл. Ну ладно, пойдем дальше. Пойдем. А как в дарс поиграть? Видимо не как? Ладно. Не знаю, видимо да, блин, ну не плачет. А, нет. А, да, плачет. Ну извините, ребята. Смотри, смотри, они с стоят, видишь? Втроем. Я помогал делать? вытащить какого-то чувака, он застрял в какой-то липкой жизни. Да? А, он в клюю застрял, я его достала. Такая я молодец. Молодец. Кстати, Ой, Турья, а можно за него попробовать? Где Так, Где ну. рабочий, как из Лего? Нам, видимо, к тому кранику. Где он? Куда? Ну, краник этот, где он? А, он наверху, а, а, ц... как? а да, сверху. Вон, по штуке. Ага. Только вот в обратную сторону. Да я поняла. Так, смотри, ну давай я буду. Давай. Так, давай налево меня. Надо вот эту штуку сбить или что? Давай. А, мы ее типа прям огнители. Да. Так да, ну ворота надо сломать. Ну я поняла, сейчас развернусь. Там, видишь, у меня шоу ой Ой-ой-ой, я не хотела ломать! Ребят, а я, мог поднять, наверное, я не хотел ломать. Блин, пришли весь замок, разрушили. Вот, давай. А что делать? Ну вот нам видео а, давай. Ты опустил? Mm. <кхм> да, нормально тут. Ты что? А, давай, давай. назад. А. вперед, а. Назад. что за стоны там такие то Плачу, наверное, потому что мы, блин, сломали ему. А. а, вон королева. Да, сверху. я ее вижу. Ломаем ей, Ломаем. Давай, давай. Еще разок. Ты на таком да. концерте конечно. О нет. Так. Здорово, ребят. Ой, О, да. я, я какой злой. Как он идиот, идиот, вот идиот. Опку третью. Особенно на нее. <соединяющие> Опять какая-то ссора. <соединяющие> В смысле книга? Книга душит. Такая он подлизов. Зачем он на Не знаю. Чего такое вредно? Зачем он нас задушил? Не знаю. Мог бы и помочь нам, раз он налаживает отношения. Ну хотя. Смотри, у меня там. Видимо. У меня есть туалетка, а у тебя нет. Если что, поделишься? Нет. Ходи с грязной задницей. И воняет. У тебя такой листочек классный на голове? Мне тоже нравится, когда дерево начинает расти. Понял, да? И что зато сейчас мы можем выбраться вообще-то. <толкно> <гол> <сделения> <гол> да, Коди, пора меньше есть. Да ладно, ну это просто проход узкий. <гол> Еле вытащили ту задницу? Да, вообще на легке выскочил. Тоже секунду. А чё вы стоите-то? Убегайте! <смех> Такие типы! Эдю бежит-бежит, смотри! <смех> Такой мелкий! Пойдем. А где он? а, -а. <смех> <смех> Я бы тоже не догадался. Ты зачем пукнул? Чего? Нифига у тебя меч уверенный. Реально, вау. О, <crateseties> да, кайф! А, что я могу делать? Так. У меня есть Х. Просто дальше. А, Рвок. А, Б. Ого, уверен. У нас еще ульта есть, смотри. О, смотри, сейчас постану, давай. А это подкопи сейчас тут то А это ультата такая? Да. Сейчас мою заценим. Потом. Давай. Сейчас. О. Ну ничего себе. На, на, на, на, на, на, на. Виральное всегда самое лучшее. Ну, такова жизнь. Так, что пойдем? Чем? Ты можешь репортировать? Да. А ты не можешь. Увы. И а. Увы и а. А, окей. А мне что делать? Заморозить. А. Все. А тут что? Тут мы были. А тут мы были. Пошли вон наши первые враги. Залетаем. Давай. Эльвиночка, все. Ну мне никого не дало. Хм. Блин! Тут враги, враги! А как я тебе тебе помочь? Ну сейчас я их размотаю. А, мне что делать? Подожди. Нет, я так дал пау. Как? Ну, упал ничего. Вс, готов. Давай. Так, открыл. Так смотри, чтобы я не умерла опять. Окей. Ааа, враги! Ну вот я уже могу к тебе перейти. А, теперь давай нажимай на кнопочку. А, Ай! Да. Слушай, ты так орёшь. Ну ты не знаешь. Пугался. А, всё. Гоу. Поехали. Куда нам, сюда же? Да. Давай. О! Я сразу ультую, короче, сходу. Я тоже с а... а, убивай рядом со мной, я его буду... Да меня бьют, помоги мне. Где я? Что происходит? Где я? У меня очень мало хп. Я пошел его убить. Меня убили. Я почти убил его там. Давай, у него немного хп осталось. Давай чуть-чуть. О, умница. Доби его. Молодец. Я разберусь Давай, давай. Конечно, конечно. Для тебя что угодно. Тут опять тихуй Где? Что происходит? Вон, справа тихуй. враги. Я разберусь с теми. Давай, давай. Я пока обороты помню. Mm -hmm. Всё. Mm -hmm. <coughs> Чё-то так жалко утратить тут. А такая крутая. Mm -hmm. Сейчас я буду. Вот, сотри, тут лопаааа Нормально тут Вот смотри тут какая-то ловушка Что это такое? А да, вот ну, смотри Так. Тихо-тихо Так, ага Ой, тут какой-то тип со щитом, смотри Ой, я уже уход за а, у нас типа две стихии, поняла, да? Mm -hmm. Огонь и... и огонь. Ой, <смех> огонь и лёд. Так, ну я не знаю куда, наверное, сюда. Ты там справишься? Да. Yeah. Давай-давай. Ага. Ну это прям мой жанр, ну прям мои... Yeah. Yeah. Да? Мне нравится? Да, очень. Садку такой не могу. Но вот именно в этой игре мне нравится. Yeah. Где? А что происходит? Да, все нормально. Все, все нормально, я умер. Все нормально, убил. Ай, нет, нет! Только не, не умри, не ури, не умирай. А что, не убиваешься? Ладно, я сам. Хочу а делать О, я тебя. Так нам верно, дальше надо идти. А, все, Куда? Куда? не знаю. Направо? Пойдем. А, все, понял. Иди куда? Ну, вот, идем сюда. Видимо, да. Сейчас, наверное, какой-то босс будет, да? Думаю. Ну. Ё! Похоже на то. Давай, давай, давай. ты давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. давай, давай Налево налево налево налево налево, налево, налево, налево, налево. налево, Где дверь? Налево. Куда она? Налево. Она рядом. Нет, пожалуйста. Бей дверь, я разберусь. Я, меня убили. Я пробрался. Да, еще одна. Нормально. Аккуратно тут. Так, так. Я разбиваю дверь рукой. плей. Оно мало дамажит! Нееет! Дальше, дальше, дальше, дальше! Что делать? Я не знаю! Разбивай штуки эти. Я нижнюю разбью вверх. Так. Куда дальше-то? Гори. Нафиг, кукла со скалкой. Класс, класс, класс, класс! Это как из этого из Star Wars. Он же там так же сделал. А, или из Терминатора. Короче, необразованный. я не, <свят> не похню. Я тоже Такая не Такая слониха, не видела? видела? Не, не заметила. Слониха нарисована. Что Опять что ли? Это да вы чего? Это а. тип. А как его убить? А его нельзя, смотри. А почему а Надо... он? А он цепь разбил, видела? Ага. Надо, чтобы он все цепи разбил. Так, ну стой там, я оттуда. Давай. А он тоже заведенный, смотри. Так. Он на тебя, на тебя. Угу. Встречаю его. Ага. Ой. На последнюю цепь надо. Давай, давай, я встал. Давай. Уворот. Ну, в если? Я не знаю, я попала в эту штуку и умирала. А, может, надо, чтобы он упал туда, типа? Наверное. Упал? Нет, нет, нет, стой, меня убили. А Живи. Или он не настолько глупый. Живи. Где я? Где я, где я? О, он упал, упал! Где я? Я не знаю. А, я нет. еще не резковал. Надо ручки ему бить. Сейчас. Беру руку. Я, я опять умерла. Бью. Все, я ему сол. Это блин я. Да ладно, ты тоже молодец, молодец помогал, молодец. молодец. Идем, идем. Поперли, поперли. О, это что, шахматы сейчас будут? <соединяющие> а что такого-то? <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Король и королева? Так, ну что, ребят, будем драться уже в следующей серии? Да, всем, всем пока. пока, всем до встречи. Спасибо!